я хочу рассказать одну из версий неудач в отношениях как правило люди достаточно порядочные и выходя замуж женщина делает все возможное чтобы быть верной своему супругу и у нее это достаточно хорошо получается а вот где-то внутренне она себе запрещает контакт с другими мужчинами либо это контакт носит только дружеские э, или рабочие отношения э, случается так что не всегда брак продлевается всю жизнь как мы об этом мечтаем не всегда мы умираем в один день и так далее и тому подобные вещи и э, со своими установками замужней женщины женщина выходит в мир уже в поисках мужчины, но установки на верность никто не отменял. И начинается интересная история. Женщина, в принципе, и мужчина точно так же, если мы слово «женщина» заменим на «мужчина», начинает сталкиваться с тем, что отношения с противоположным полом складываются только дружеские, а рабочие либо предлагают быть любовником или любовницей, не более того. И, как иногда мне говорят, женатых или замужних очень много. Да. Что делать? Поговорите с собой, договоритесь с собой. Скажите себе, что вы действительно порядочная женщина, вы действительно хранили верность одному человеку. И это очень здорово и хорошо. И теперь вы готовы хранить верность одному человеку. Но, милое наше подсознание, позволь нам найти этого самого человека, и тогда мы снова будем хранить ему верность. А на период поиска позволь мне увидеть хороших, порядочных людей, которые мне подходят. И тогда, возможно, ваш срок одиночества – сократится а не будет выражаться в больших годах верность это прекрасное качество и не надо из него делать врага попробуйте сделать из него друга для самого себя а, все когда-то заканчивается но и все когда-то начинается позвольте себе новые отношения и проявлять свои качества уже в новых отношениях, а не во время знакомства.